Очень легко сказать, я устал, у меня больше нет сил, я возвращаюсь в прежний образ жизни, но разве этого хотел Господь? Разве вы не оценили цену вашего спасения? Разве вы не оценили ту кровь безвинную, безгрешную, которую пролил за вас Иисус Христос? Разве Он для этого приходил, чтобы вы так просто сдались? Разве Бог дает человеку испытаний сверх сил? Нет. Если вам кажется, что у вас уже нет сил, то знайте, Бог вырабатывает в вас терпение. Бог наблюдает за вами. Даже во времена ранних христиан были те, у которых опускались руки. И мы прочитаем об этом в послании к евреям 10 главы с 32 стиха. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий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 Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не искаеблющийся на погибель, но стоим в вере к спасению души. В этих стихах написано, чтобы мы с тобой никогда не сдавались, чтобы мы помнили, что нам нужно терпение для того чтобы получить обещанное, чтобы мы не колебались в нашей вере, как колеблются те, которые на погибель, но стоять в вере до самого конца, ибо претерпевший до конца, он спасется. Помни, Бог никогда не даст тебе терпеть испытаний сверх твоих сил. Он наблюдает за тобой, Он вырабатывает в тебе терпение, для того, чтобы ты в конце получил то, что Он обещал тебе. Да благословит вас Господь наш Иисус.